Если меня слышно, поставьте, пожалуйста, плюс, здравствуйте, Все отлично, замечательно, спасибо, спасибо большое, я вас всех вижу, и я увидела людей, которые настроены на абсолютно правильно, посылают нам любовь, и с открытым сердцем пришли сюда, поэтому сегодня наше занятие направлено на то, чтобы вас поддержать, чтобы научить вас каким образом справляться со стрессом, и вообще можно ли разобрать по, кус, по косточкам природу стресса. И я думаю, что научиться легко и быстро выходить из этого состояния, состояние, которое заставляет нас переживать, надумывать себе много чего, и, собственно, менять останавливать эту энергию ци которая должна спокойно циркулировать и действовать на нас, оздоравливающий, улучшать нашу жизнь. Меня зовут Светлана Ланская. Для тех, кто меня никогда не видел, здравствуйте, Любовь Кулагина, здравствуйте, Татьяна и всем-всем моим знакомым, и не только. Девочки, которые видят меня впервые, поставьте, пожалуйста, плюс, чтобы те, кто видит меня в первый раз, поставьте, пожалуйста, плюс или единичку. Те, кто вообще не знает, кто перед вами, кто привык, Алиона не видела меня никогда. Катя, Виталий, я очень рада видеть вас и познакомиться с вами, потому что я вижу здесь очень много людей, знакомых, кого знаю уже практически как родных, потому что знаю их карты. Поэтому отлично. Алион тоже вижу и Юлю. Хорошо. Но для тех, кто меня не знает, я быстренько представлюсь для того, чтобы вам рассказать, кто же я такая. А те, кто знает, уже, ну. Что делать? Познакомимся заново. Итак, меня зовут Светлана Ланская. Я преподаватель Дзевы душу. Вот, и я работаю в школе астрологии Натальи Пугачевой. Я преподаю Дзывы Душу, но изучала бадзе, дзыне, дзы, фэншуй, ну, кроме этого всего «Цыгон» училась у многих китайских мастеров, и э, хочу сказать, что я очень рада передавать все свои знания, в том числе, кроме дзивы и душу, делиться с вами знаниями о э, китайской медицине, о, о том, как вообще живут даосы, то есть этот вопрос, до да, асизма я изучала достаточно глубоко для того, чтобы иметь общее такое представление. Конечно, выучить все наизусть и знать все в деталях, это очень сложно, поэтому я рада, когда мои ученики и вы, мои коллеги, делитесь со мной вашими знаниями. Вот, Я училась в университете Востока и мое образование, оно в принципе связано с востоковедением. Uh, у меня уже прошло несколько курсов, и идет, и новички, и девочки, которые уже проходят второй курс, и третий, и четвертый, изучают глубоко уже завую душу. Поэтому uh, ну, все <дит> дипломы uh, не уместились, но тем не менее. Так, итак, сегодня, uh, слово, меня зовут Светлана. Можете мне писать. И um, о том... Каким образом мы будем с вами коммуницировать здесь, я тоже хочу с вами сейчас обсудить. У нас будет три блока занятий в нашем круге поддержки. В этом занятии будет три блока. Первое, это я вкратце расскажу для тех, кто уже знает ЗВИ. Для них, конечно, нового будет не очень много, но для тех, кто не знает, наверняка будет интересно о том, как мы чувствуем и можем увидеть стресс в карте Дзевы Душу. Эта карта построена на основе 12 дворцов, состоит из 12 дворцов, и внутри находится человек, на которого действуют злые добрые звезды, злые, добрые звезды, разные разрушители и прочее. Но мы только на основе дворцов посмотрим. Вот. Затем, уже начнем углубляться. Я расскажу о том, как вызывает э, стресс, дисбаланс в системе пяти элементов. Поговорим с вами о том, что пять элементов это не только э, элементы, к которым мы привыкли. круг да, э, рождения вы знаете все в системе БАДЗИ, но он достаточно широк. И эти пять элементов, они имеют огромное количество разных проявлений. Я о них тоже вам подробно расскажу, но не обо всех, потому что обо всех нужно рассказывать, наверное, 10 часов. И затем мы перейдем с вами к удивительнейшей практике избавления от стресса. И я расскажу вам о ее поразительных результатах. Научу вас быстро и эффективно справляться с вашим стрессом, превращать стресс в силу. Но ну как, вы готовы, друзья мои? Если готовы, то тогда приступаем. Прекрасно. Спасибо, Галина. Отлично. Так, ну что же. Итак, сегодняшнее наше занятие посвящено природе стресса. Но стресс, карта «Завод душу», она состоит из 12 дворцов. А в центре находится человек. И на примере этих 12 дворцов я расскажу вам, как человек может быть, на какие сферы вообще может влиять то, что находится у нас, то, что нас окружает. Смотрите, эти 12 дворцов очень связаны. И если, к примеру, главный дворц личности имеет плохие злые звезды, то человек, и человек испытывает стресс. То ему не хочется выходить на улицу, у него плохо обстоят дела, ему не хочется ходить на работу, отвратительный <клес> идет накопление богатства, поэтому мы всегда улучшаем дворец личность для того, чтобы все остальные дворцы не страдали как раз как улучшать эту личность сегодня мы и поговорим а значит все будет хорошо в коммуникации с внешним миром нам не хочется быть не захочется сидеть дома быть закрытыми захочется делиться своей радостью любить людей принимать людей все пойдет отлично в карьере, тем более вы консультанты, вы астрологи, вы метафизики. Вам это очень-очень нужно, не только наполняться самим, но и отдавать людям вот эту энергию, чтобы они тянулись к вам, чтобы они, вы для них были словно лучик света. А соответственно, все будет хорошо в богатстве. И все это работает наоборот, когда внешний мир к нам агрессивен, нам э, это воздействует на нашу личность, когда плохие дела в карьере, мы не можем спать, мы в ужасе, и также богатство тоже, когда у нас нет денег, нам некомфортно, нам не хочется ни путешествовать, ни ходить на работу, то есть вот так, так прослеживается связь в Дворцах Дзевы Душу, в частности, если же э, э, есть у нас дворец братья и сестры, это же самые наши близкие друзья, вот зеваету шоу, показано, что плохие стресс, муж умер за две недели, бедненькая моя Людмилочка. Сейчас мы все разберем, пожалуйста. Мы все вас поддерживаем сердечками и сочувствуем вам очень, очень сочувствуем вам, Людмила. Вы пришли в то место, где мы вас поддерживаем. Мы с вами, наши сердечки, вместе с вами. Поэтому сейчас будем бороться с этим. Итак, братья и сестры, это же наши самые близкие друзья, те, кто переходит к нам в братьев и сестер. И если в них отрицательные звезды, то нам не хочется вообще никаких друзей больше заводить. Если мы испытываем угрозу от одного хотя бы друга, мы испытываем недоверие. И как это ни странно, это отражается на нашем здоровье. Так близко мы связаны с этим дворцом и отражается на нашей недвижимости. А недвижимость ⁇ это наша собственность, это то, что мы накапливаем, это то, нам не хочется вообще ничего развивать, потому что мы хотим купить дачу, чтобы были там друзья, мы хотим построить дом, чтобы были наши близкие и родные все в одном месте. А значит, это когда у нас плохие дела с друзьями, с самыми близкими друзьями, это сильно отражается на нашем желании иметь какую-то большую собственность для того, чтобы она явилась центром притяжения людей. А, то же самое, если у нас плохое здоровье, нам не хочется общаться ни с друзьями, ни с братьями и сестрами. мы э, сосредоточены на нем. А если плохие дела с недвижимостью, то также мы за, э, зацикливаемся, и это тоже отражается на нашей зависти к нашим братьям более успешным и к нашим друзьям. Вот так показывает в душу, это злые звезды, которые могут поселиться, и в центре находится человек, и он может испытывать, или же они прилетят эти плохие усилители и человек может испытывать негативные эмоции находиться в состоянии стресса вот именно из-за этих проблем то есть все что угодно может доставить нам стресс а в любви как неудивительно но проблемы в любви отражаются на карьере а это значит что мы находимся в центре Стресса, который вызывают эти два дворца. И эти эмоции очень схожи друг с другом. Когда у нас плохо на личном фронте, когда мы одиноки, то и в карьере мы можем, конечно, забыться, но она не будет нам приносить такого удовольствия и удовлетворения. Проблемы в карьере и проблемы в любви очень-очень похожи. Кроме этого всего, любовь связана с дворцами мышления и путешествия. И когда непорядок в любви, то сложно очень коммуника... осуществлять вот эти коммуникации с внешним миром. И мы чувствуем себя подавленными. А мышление – это наше счастье и удовлетворение. А это значит, что мы также не испытываем радости. Мы не находимся в состоянии гармонии с самими собой. У нас, у нас все время находится неудовлетворенность. Это следующее – дворец. Дворец «Дети и недвижимость». От отсутствия недвижимости мы также страдаем, как и особенно когда дети маленькие. Для нас очень важно, чтобы все было в порядке с недвижимостью. И неудовлетворенность вот этими проблемами в недвижимости она сказывается на отношении к нашим детям. Это тоже источник стресса. Если же все в порядке у нас с собственностью с накоплением нашей если у нас большой дом, то дети э, приносят большую радость, как это неудивительно. Поэтому вот в э, душу мы все время ищем периоды, когда же можно обрести эту недвижимость. И э, часто появляющиеся дети, например, и отличные дети, они исправляют дворец недвижимости. Э, это тот самый стресс, который, пожалуй... Э, зависит то, скажем так, то исправление состояния, то, вернее, то состояние, которое мы можем исправить благодаря нашим усилиям, потому что есть вещи, которые нам сложно исправить, но тем не менее внутри себя мы можем прийти к этой гармонии. И вот то, о чем мы будем сегодня говорить. Родители, и гос... этот дворец родителей, он олицетворяет также дворец государства. Родители дают нам здоровье, наделяют нас этим здоровьем, наделяют нас какой-то генетикой. И если эти дворцы хорошие, если дворцы родители отличны, то есть здоровье у нас, со здоровьем у нас все в порядке. К этому же дворцу мы причисляем и государственные органы, ну, собственно, здесь у нас и экзамены, и другие стрессовые наши ситуации, связанные с документами, вот. и это все сильно подрывает наше здоровье. Но сейчас, например, то, что происходит у нас вот, с нашим государством и с нашими, это тоже блокирует, создает у нас определенные блоки, с которыми нам трудно бороться. Очень сложно преодолеть вот этот внутренний ступор. Но это все в наших силах. И как я вам сегодня тоже об этом расскажу. И, наконец, дворец счастья. Это тот дворец, дворец мышления. Дворец мышления – это тот дворец, который, ну, во-первых, если мы родились с определенными звездами, которые угнетают нас, то, естественно, мы будем чувствовать, ну, некоторую, скажем, некоторую неудовлетворенность этой жизнью. Но, тем не менее, дворец мышления полностью в наших силах. И сегодня мы с ним будем работать. И с ним будем работать, будем исправлять наши вот эти страхи. И учиться, каким же образом сделать за несколько минут себя счастливыми, мы видим, что это очень сильно отражается на другом дворце, на противоположном дворце богатства. Потому что, когда все хорошо у нас будет с мышлением, у нас появится желание работать, появятся возможности. И главное, мы притянем эти прекрасные энергии богатства. Ну, богатство, я это слово так к нему отношусь как к символическому, потому что это скорее достаток, желание трудиться. И это та удача, которая приводит к нам множество возможностей, благодаря которым мы можем чувствовать себя защищенными материально. Мышление также влияет на любовь. Наполняя себя любовью внутренне, мы также отдаем эту любовь, и она притягивает людей которые хотят с нами тоже ею поделиться поэтому одиночество это одна из самых больших проблем но справляться с этим одиночеством мы тоже сегодня научимся и действительно эти волшебные даотские практики они приводят к тому что человек если даже он одинок ну на острове или просто э, так сложилось что э, но ну, скажем, нет, сейчас человека близкого, то можно обрести эту гармонию внутри себя. И в конечном итоге она приведет к тому, что мы будем уже не одиноки. Далее. Итак, следующий наш блог Это мы поговорим с вами о взаимосвязи пяти элементов, природе и организме человека. И что же порождает стресс? Давайте посмотрим. А у нас есть пять элементов, с которыми вы давно знакомы. Бадзи. Вообще, этих, э, эти элементы, э, они, ну вы знаете, очень-очень символичны. И по ним вы делаете такие прекрасные анализы карт бадзи это же есть и взывы и душу потому что каждая звезда обладает вот этой вот принадлежностью к определенному элементу а сейчас мы с вами посмотрим на те энергии которые образуют и соответствуют этим элементам и вот обратите внимание дерево печень гнев цвет зеленый и весна. Мы должны запомнить это, потому что наша практика сегодняшняя, она будет как раз ориентирована на эти элементы, на проработку и на, на прослеживание связи между вот этими эмоциями, между э, этими цветами и э, этими небесными стволами. Я хочу сказать, что вот эти пять первоэлементов они, у них очень очень много различных соответствий, то есть вот этих первооснов, то есть пять органов мы, я например перечислила здесь только пять плотных органов и печень, сердце, селезенка, легкие почки. Но есть у нас и пять полых органов, желчный пузырь, тонкий кишечник, желудок, толстый кишечник и мочевой пузырь. И вы это знаете, что также можно и в карте Бадзе это все смотреть. Есть у нас дополнительные функции организма, которые соответствуют этим пяти элементам. То есть дерево соответствует регуляция обмена веществ, огню, управление психикой и о земле, циркуляция крови. Металлу, например, соответствует обмен энергиями, а воде – управление наследственностью. То есть это тоже можно увидеть в ваших картах, в картах Бадзима ну и целую душу. Настолько широка метафизика. У нас есть пять структур тела, которые также соответствуют этим пяти элементам. Например, связки соответствуют дереву, огню соответствуют сосуды, а земле, мышцы. Кожа и волосы это металл и вода это кости. Это пять различных, различных вкусов. Да? Дерево это кислый, огонь горький, а земля сладкий, металл острый, а вода соленый вкус. Кроме этого всего, есть пять полезных видов мяса, которые также соответствуют, то есть питанию, также соответствуют этим 5 элементам. А значит, если вам чего-то не хватает, например, недостаточно огня, то нужно употреблять больше куриного мяса, да? если недостаток, недостаток дерева, вернее, а если недостаток огня, то баранина здесь в помощь, недостаток земли, ковядина, а металла это канина. недостаток воды, свинина вот пять сторон света хотя у нас есть четыре стороны но мы знаем что э, вот по пяти, системе пяти элементов середина центр земли и относится как раз к элементу земля восток к дереву юг к огню до да, запад к металлу и к северу относится э, э, север относится к воде Пять планет, которые соответствуют этим элементам и от которых мы также зависим. Кроме этого, есть пять явлений природы. Ветер соответствует дереву, жаре там, жара соответствует огню и так далее. Вот. А если не хватает огня, спрашивают, какое же нужно есть мясо? конечно же, баранин. Вот баранин является прекрасным источником огня. Даже малое количество компенсирует недостаток этого элемента. Поэтому а, небольшое, ну, скажем, употребление мяса, вообще употребление мяса, конечно, не считается таким уж прям ну, полезным. Можно, например, огню также соответствует проса или наша пшенка. Пшонка, вот эта крупа пшеная, она называется также проса. Вот если есть проса то элемент огня будет компенсирован в полной мере. Опрос, а же, это же резистентные углеводы, которые не накапливаются. То есть это еще и очень полезно. Ну, дерево мы все знаем соответствует, пшеница, где же взять конину? Ну, продается колбаска разная, козы там и прочее, сыровяленая, ну, немножечко. Потому что, смотрите, да, действительно, канина, но ведь металлу соответствует и крупа и рис Поэтому, если вы будете есть рис, то вы также компенсируете недостаток этого элемента. Вот. Земле соответствует рожь, а дереву соответствует пшеница. Поэтому можно добавлять разных вкусов. Да. Ну, не люблю рис. Можно добавлять разных вкусов для того, чтобы сделать, компенсировать этот элемент. Например, вам не хватает самовыражения дерева. Ну что же, нужно съесть что-то кисленькое или же горького для того, чтобы появился элемент огня. Да? Сладкий земля. А в воде соответствует соленый вкус. Соленый вкус, а металлу острый. Поэтому остренький. В воде соответствует соленый, а Дереву соответствует кислый, кислый, кислый. Вот. Также у нас есть, также есть соответствие этим пяти элементам, пять наших отверстий, пять окон так называемых нашего организма. Например, дереву соответствуют глаза. А значит, для того, чтобы э, все в порядке с глазами было, ну, вы знаете по системе Бадзик, как нужно укреплять этот элемент тоже. А язык соответствует огню, земле соответствует рот, а металлу нос, и воде соответствует уши. То есть вот это те... Э, а в, в воде... Так, значит, в воде соответствуют бобы. Поэтому для того, чтобы все бобовые культуры они очень сильно повышают элемент воды и если в вашей карте недостаточно воды вы можете употреблять бобы. все то есть это <клышь> Либо носить либо по цветам. Да? В воде соответствует также черный цвет. Поэтому добавлять черный цвет в свою одежду иногда даже рекомендуется. Он укрепляет этот элемент. А металлу соответствует белые. Ну, землезая. А в этом году бобы полезны всем. Смотрите, бобы э, вообще в этом году у нас э, подзывы душу. Пришел элемент, который мы можем смягчить только элементами земли. Поэтому нас возможно сейчас всех тянет на сладенькое, значит, такое на Ведь земле соответствует сладкое. Многие могут сейчас набрать в состоянии этого стресса лишние килограммы, но ничего страшного, потом избавимся. Это, это даже хорошо потому что сладкий вкус, он компенсирует вот этот соленый, холодный. Поэтому то, что мы сейчас поднапали на сладкое и прибавляем килограммчики, ничего, это помогает нам бороться за стрессом. Вот. И а, вот э, соответствие этим всем, живя и зная соответствие этим всем пяти элементам а, различных вкусов, продуктов, цветов и эмоций, то о чем мы будем говорить. Это помогает человеку жить в балансе, в гармонии. Также я хочу рассказать вам о том, что каждому китайцы считали. Вообще, да, древние даосы и, ну, современные даосы, они верят, что а, каждая эмоция... Ну, во-первых, что каждый орган у нас обладает своим духом. Каждый орган управляется определенным духом. И этот дух может порождать определенную эмоцию. Вот. Например, Сердце порождает радость и относится к красному цвету. А значит, это энергия красного цвета. Гнев порождается в печени, задумчивость в селезенке, а грусть в легких. Страх порождается в почках. Поэтому вот давайте пример такой приведем. Человек испытывает страх. И, например, курит. Курит, курит, идет нагрузка на легкие. Легкие слегка как бы отпускают вот этот вот, перестают, э, ну, э, он ослабляет эти легкие, и они не так сильно действуют на почки. Ну и на время-на время приходит облегчение. Но когда он перестает, но когда он ослабляет эти почки, то на них очень сильно действует селезенка. Мы видим по кругу порождения. Вот. И это значит, что мысли тягостные наступают еще больше, больше и больше. А вот этот страх, поэтому как бы... Сам, саму, сам процесс курения, он, не приводит к избав... он приводит к избавлению от страха только на время. А затем, мы видим, возникает полный дисбаланс. И люди, которые все время и часто гневаются, испытывают негативные эмоции, они, у них, как правило, проблемы с печенью. Даосы все верят, что мы Даосы верят, что все мы рождаемся с добродетелями. И изначально в нас присутствует любовь, мягкость, доброта, уважение, честность, беспристрастность и справедливость. все это нам дано от рождения. это и есть добродетель. И если мы исполнены этих добродетелей, то поток нашей жизненной энергии он плавный и очень- очень эффективный. Если же мы пренебрегаем развитием добродетелей, то мы рискуем направить данные нам вот эти энергии, в негативные эмоции, а тем самым развиваем в себе вот эти невротические наклонности, которые нас потом же и убивают, и уничтожают. Но что делать? Мы живем в таком обществе, и наше общество, оно, ну, известно своим темпом, напряженностью и стресс, стрессом, который постоянно, и мы не можем, мы, наш организм просто не в состоянии справиться с теми, отходов в виде вот этих стрессовых ситуаций, которые мы производим ежедневно. Негатив там, негатив сям. Это является отходами нашего организма, эмоциональные отходы. Что же делать? Как же, а, как же нам поступать? Как избавляться? И стоит ли избавляться? На самом деле а, даусы говорят, что для того, чтобы а, не стоит избавляться, нужно использовать эти негативные эмоции как компост. Превратить этот мусор, который мы используем, в нечто плодородное и использовать его для удобрения наших садов, наших добродетелей. Это возможно сделать, мы можем преобразовать отрицательные эмоции, которые у нас возникают, вот в плодородный грунт для того, чтобы выращивать наши добродетели. И если мы не будем производить, например, подобных преобразований, то есть если мы не будем испытывать, преобразовывать вот эти эмоции в нечто благородное и добродетельное, то пагубное влияние, которое они оказывают на наш организм, оно и на наши внутренние органы, оно истощает нашу жизненную силу. Соответственно, наш организм, нашему телу приходится функционировать в очень маленьком количестве энергии, жизненной энергии и на очень низких вибрациях, как бы это слово уже не затаскали. Поэтому а, медицина а, вообще признает, что наличие отрицательных эмоций могут снизить сопротивляемость нашего организма различным инфекциям и недугам. И есть огромное количество примеров, когда это, э, эти эмоции, как же их преобразовывать в добродетели? А сейчас мы с вами об этом поговорим. И так, как я уже сказала, вам удалось верить, что эмоции возникают у нас во внутренних органах. Во внутренних органах, и когда мы сможем различать эти эмоции, а когда мы сможем осознавать эти эмоциональные энергии, которые находятся в наших органах, то нам будет легко с ними справиться. Да, и Плюшка. Мы должны... Вот я сейчас покажу вам такой пример. Ну, значит, Этот слайд будет попозже. Итак, все мы рождаемся с добродетелями. Это я вам написала пренебрегаем развитием добродетелей, образуется стресс, болезнь. Это нужно обязательно. Поэтому нам необходимо осознать и трансформировать эти наши отрицательные эмоции в положительные. И вот посмотрите, во что же можно преобразовать эти эмоции? Гнев в доброту, стресс в нежность, а ненависть в любовь. Вот смотрите, О, даже он написал. Давайте приведем такой пример. У нас у русских есть поговорка. От любви до ненависти один шанс. От любви до ненависти один шанс. А значит, это одинаковая практически, одинаковая эмоция. Один шаг. Да. И а когда мы кого-то очень любим, мы заходимся прям вот в этой своей, в своем обожании, в этом своем в своей преданности. Мы хотим, чтобы человек нам принадлежал, чтобы он нам, затем мы хотим его подчинить. И если что-то идет не по плану, то наша любовь сразу же меняет, свой вектор развития и превращается в ненависть то же самое печаль можно превратить дерево истощает огонь а сдерживает контролирует металл вот то же самое можно сказать о других эмоциях абсолютно других эмоциях если мы будем открытыми то у нас пропадет это беспокойство, пропадет недоверие к людям. Если мы будем рождать в себе доброту, мы победим гнев, а значит, наше сердце будет здоровым. А, и вот как раз об этом мы и будем с вами говорить. А, смотрите, эмоции возникают во внутренних органах. Это нужно помнить. Но самый главный орган, в котором мы можем найти все абсолютно эмоции, это наше сердце. Сердце, в котором мы можем родить сострадание. Потому что что такое сострадание? Сострадание это сплав всех добродетелей. Это... В самом чистом выражении, это наивысшая добродетель и та энергия, которая ну, максимально полезна, полезна человеку. Но для того, чтобы испытать сострадание, необходимо испытать, необходимо испытать все отрицательные энергии, которые у нас в принципе были. И потом использовать их для восстановления этой жизненной силы. В свою очередь, они напитают положительной энергией каждый орган. Поэтому вот это сострадание, оно состоит из множества, из огромной палитры разных эмоций. Сострадание – это и доверие к человеку. Сострадание – это и человечность, и скромность, и счастье. Сострадание – это и радость, и нежность, и прощение, и... Как вот это чувство испытать, чтобы в нем было все вместе заложено? Вот это, этому мы и будем сегодня учиться. Но это, пожалуйста, да, обратите, пожалуйста, на это внимание. Вот из чего состоится страдание. Дело в том, что когда мы преисполним добродетели, то этот добродетель может передаваться другим людям она невозможно наполнить себя до краев, чтобы она из, э, погубила нас. Вот. Сострадание не может погубить, в отличие от гнева. Доброта, открытость и нежность. Их избыток, когда мы наполняем себя этим, переливается через край и воздействует на других людей, передается другим людям. И... Действует на них также положительно, оздоравливает их. Я думаю, вы обращали внимание, что пообщавшись с некоторыми людьми, вы чувствуете себя легче, спокойнее, увереннее, хочется жить. А пообщавшись с другими людьми, это как раз тот момент, о котором мы говорим, та, та среда, которой в идеале мы должны добиться. Ведь на, мы, наша жизнь и вообще наша удача, она состоит из энергии небесной, энергии людей, которые нас окружают, энергии земли, фэн да, И это значит, что энергии mm -hmm. людей, они mm -hmm. очень важны. Очень. Мы должны, мы можем стать этим источником радости, счастья и наполнять наших детей, наших мужей. Можно ли быть такой благостной, будучи замужем? Спрашивает Янина. Енин, можно быть такой благостной? Да, можно иметь мужа тирана, и при этом ну, жить, конечно, с тиранами тяжело. Но я видела очень много людей, которые прошли такие страдания и остались добрыми, Вот Мужьи тираны, они рождают... Вот это вот погружает нас в эту среду негатива. И в, нашем, в наших силах согласиться с тем, чтобы поддаться этому или противостоять. Ну, противостояние, да, противостояние тирану, конечно, дается тяжело. Как однажды сказала одна женщина, моя преподавательница, терпите тиранов до тех пор, пока вы не можете от них избавиться. Это могут быть свекрови, там какие-то учителя, которые вас унижают в детстве, в школе. Ну, терпите вам деваться, терпите и смиритесь пока. Но как только вы от них избавились, забудьте о них немедленно забудьте а наша проблема в том что мы их помним всю жизнь потом и они как призраки идут за нами следом эти свекрови которые уже давно умерли эти мужья которые от которых мы давно уже ушли эти родители которых мы никак не простили и они нас вот этими своими закомплекс, закомплексовали так и задолбали, что мы потом тащим этот груз всю жизнь поэтому забыли и начали жить с нуля можно, можно, А по... и притянутся, да, вот, быть терпилами ошибочно. Но что делать маленькому ребенку, который учится в школе, у которого, например, над которым э, издеваются одноклассники? Ну, что делать, когда у тебя коллеги вокруг, ты работаешь, допустим, там, на каком-то комбинате, и ты, этот комбинат, он один в городе, градообразующий, и у тебя коллеги твои, там, тоже при исполнении негатива, а начальник тебя долбает. Ну, как не быть тут терпилой? Ну, конечно же, ты терпишь их, терпишь, и вот, да, можно, но полу можно получить в ответ. Поэтому. Терпим их до тех пор, ну, как бы терпим внутри себя, внутри оставаясь самими собой. Понимаем, что ну, в данный момент, момент жизни, ну, что делать? Противостояние может навредить, поэтому зло, злом противостоять насилию – это тоже не вариант. Да? Противостояние злу насилием. И мы видим, как это сейчас отражается. Противостояние злу, насилием. Вдумайтесь только, порождает еще больше бед и несчастье. Вот, да. По... Так что приходится выживать в этом. Избыточная энергия добродетели может передаваться другим людям. И если попытаться проявить страдание, не трансформировав при этом отрицательные эмоции и не восстановив вот эту добродетель, то мало что можно как бы предложить другому человеку. Сострадание ⁇ это высшая степень человеческих эмоций. Вообще наше сердце, оно подобно котлу, в котором может быть, который может использовать которые мы можем использовать для слияния всех других добродетелей и превращать их в энергию сострадания. То, о чем, собственно, здесь вот ей написала это сердце. Основа сострадания, конечно же, это эмпатия. Это когда мы сопереживаем другого, другому человеку, мы понимаем его, что мотивировало его на эти поступки. Вот эта эмпатия, она и является всегда спасительным лучиком для того, чтобы выйти из состояния стресса. То есть мы, мы должны понять, а что заставляет этого, например, мужа тирана вот так себя вести? Когда мы его поймем во многом, например, мы в карте звыю душу и Бадзы можем увидеть, да, что в нем там. А в звыю душу так вообще ты это видишь, что у него были ужасные родители, например, или его долбали там друзья, или у него там отрицательные какие-то злые звезды поселились в мышлении. Мы можем это понять. Принять, но потом уже отпустить. Вот. Ну, по крайней мере, эмпатию, сочувствие и понимание мы можем, вот, мы можем к нему а, проявить. Поэтому а, эмпатия поднимает наше сознание выше человеческих слабостей. Вот это принятие. Обладая стр... состраданием, человек может в принципе использовать безусловную любовь, а значит принимать мир таким, какой он есть, не испытывая страданий. Мы просто сейчас, например, мы испытываем стресс от того, что мы не можем принять то, что с нами происходит. Мы летим в этом самолете вниз, летим, летим, и нам кажется, когда он уже упадет. Пусть он уже упадет или уже взлетит наверх, что-то произойдет. Понимаете, ну это путь никуда, это то же самое культивирование в себе вот этого стресса. Поэтому мы просто принимаем его таким, какой он есть и пытаемся в нем выжить. Итак, изучая добродетели, мы должны рассматривать любовь. Да, мы должны рассматривать эту любовь как особую категорию для того, чтобы понять ее энергетическое влияние. Потому что вообще даосы рассматривают любовь как внутреннюю энергию сердца, а не порождение ума. То есть мы не умом вызываем эту любовь, а сердцем. Сердце является источником любви. И хотя мы чаще всего думаем о любви как о некой положительной силе, то ну, в принципе... Как бы то, что мы обычно называем любовью, на самом деле может пробудить больше негатива в нашей жизни. Поэтому э, чрезмерная любовь, чрезмерная любовь, она часто превращается в ненависть. И а, да, э, в даосизме, и также ну, в любой, собственно говоря, практике, в э, оздоравливающей, ну, мы сейчас смотрим через призму даосизма, самые древние науки. Даосы считают, что нельзя испытывать... Мы блокируем поступление энергии ЦИК нашим органам и мы блокируем нашу удачу, в принципе, когда мы испытываем что-то в крайней степени. Например, в крайней степени мы испытываем любовь, восторг и радость. Чувствовали ли вы, когда что-то должно произойти, например, хорошее. Ну, допустим, там кто-то пообещал что-то вам там подарить, или купить, или еще что-то, или повышение? И вы испытываете прям такую радость, что аж задохнуться возможно. Все. У нас это называется у как бы у славян, у язычников называлось сглазить. Вот это сглазить. Как раз и есть блокировка ЦИ. Поэтому испытывать крайние эмоции – это тоже вредить себе. Испытывать крайнюю степень радости, восторга. Там, лучше всегда соблюдать некий баланс ровно. И тогда все будет идти своим чередом, и все, все задуманное, все, это, все получится. Вот. Все свершится. Поэтому, да, не смейся, не... бабушки, например, там говорили внукам в моем детстве, что если ребенок там хохочет вечером и не уснет, да, что в него вселились какие-то бесята. И поэтому ну, важно так было успокоить. Но мы не об этом сейчас говорим, мы говорим о том, что ненависть и так же, как и крайняя радость, прям они имеют одинаковую природу. Вот это удивительно. И их природа заключается в том, чтобы именно в блокировании, в блокировании поступления этой ровного течения и снабжения наших органов и нашей удачи этой энергии ЦИ. Ну и для того, чтобы не испытывать крайнюю ненависть, лучше не испытывать вот такую крайнюю-крайнюю любовь любовь которая граничит с собственничеством чем-то неистовую она именно она порождает неистовую жестокую такую потом ненависть подкрепляется действиями все подкрепим мы сейчас будем говорить о нас вот это вот неправильное понимание любви оно часто служат причиной тому, что отрицательные энергии высасывают нашу жизненную энергию в виде самопожертвования. Понимаете? То есть мы неправильно понимаем, что такое любовь, и начинаем жертвовать собою. Жертвовать собой ради мужа, жертвовать собой ради детей, жертвовать собой ради каких-то там, ради работы, то есть, там, я люблю свою работу, но особенно чаще всего это бывают дети, бывают муж, который в конечном итоге вырастают там или уходят, или еще что-то, а мы остаемся лишенными этой энергии. Поэтому нам нужно учиться mm -hmm. тому, чтобы... Не отдавать больше, чем мы можем. Не отдавать больше, чем мы можем. Иначе любовь в нашем сердце перегорит. И а, мы останемся, собственно говоря, вот на этом пепелище в одиночестве. Но как наполнять себя любовью? которая будет переливаться через край просто излиш будем отдавать нашим детям в первую очередь и нашим близким в первую очередь это конечно же любовь к себе слова и подступки других людей мы всегда проблема наша в том что мы ждем любви от тех кто нам близок ну а в духовном плане мы ждем любви от тех кто служит для нас образцом но все же хочется сказать что вот эти слова и поступки других людей они практически никогда не удовлетворяют наши потребности и сколько бы допустим муж или кто-то не говорил что я тебя люблю я тебя так обожаю все равно кажется что ну что-то еще должно быть что-то должно быть подкреплено чем-то материальным, понимаете? То есть слова и поступки других людей никогда не удовлетворяют наши потребности. И также и вы должны понять, что а, если вы будете жертвовать собой вот так, отдавать себя, вы не сможете все равно удовлетворить потребности этого мужчины до конца, удовлетворить потребности этих детей. В конечном итоге вы устанете и... Он, он, а ему захочется такие же точно эмоции бесконечно невозможно говорить и проявлять свою любовь к нему я люблю тебя я готова для тебя на все я готова тебя отдать свое сердце но в конечном итоге вы немножко истощить ну, человек думает что ну все любовь прошла понимаете это очень очень трудно я сострадаю подруги вот да и как я должна действовать по-вашему? Вот это сострадание, Елена. Сострадание помогает ей. Сострадание помогает, потому что сострадание... Посмотрите, мы говорим, сострадание – это синтез всего. Это и доверие, и доброта, и открытость, и нежность, и любовь в том числе. И сила ваша, которую вы наполняете ее вашу подругу, это ваше мужество сейчас находиться вместе с нею, это ваше бесстрашие видеть человеческое, вот это вот, видеть человеческое горе и находиться рядом с ней, Ваша скромность и ваша человечность, вот это все есть сострадание. И поэтому я говорила сейчас конкретно о любви, о том, что любовь Любовь это одна из часть, одна из эмоций. Но все мы ищем любовь где-то вовне. При этом, при всем, мы не питаем собственный источник любви. Собственный источник этой энергии в себе. В результате мы становимся истощены и мало можем дать кому-то. Еще. мы чувствуем себя несчастными, и нам очень трудно дать еще кому-либо этой любви. Рассуждая логически, мы можем понять, да, что другие тоже ищут эту любовь, и тоже рассчитывают на то, что мы обладаем достаточным количеством любящей энергии, чтобы удовлетворить их. Но если мы не будем культивировать в себе эту любовь, то мы будем только вытягивать ее вытягивать ее из других, а значит, наши отношения подойдут к концу быстро. Потому что успех любых отношений, он зависит как раз от того, чтобы в избытке делиться своей любовью из обоих, обеих или обоих источников. Когда мы любим без конца своих детей, мы любим, вкладываем в них. Посмотрите, они вырастают, допустим, равнодушными. Мы начинаем испытывать негодование. Стресс от того, что они не звонят нам. Вот, да, не звонят нам там. То есть, ну и ладно, что делать? Не стоит на это обращать внимание, но у них своя, свой путь, своя дорога. Да, поэтому, когда мы сами исполнены любви и жизненной силы, то мы можем делиться ею с другими людьми, и не будем. У нас будет ее достаточно, и мы не будем ожидать, что кто-то нас извне ею наполнит. Даос говорят, что мы не можем по-настоящему любить других людей, если мы не можем любить самих себя, не научно любить самих себя. Поэтому тот стресс, который вызван необходимостью свободно отдавать то, чего у нас у самих нет, в достаточном количестве, он может как раз и привести к блокированию вот этой вот энергии, которую мы получаем, энергии жизненных сил. Мы пытаемся отдать то, чего у нас нет или недостаточно в самих. А... В говорят, что каждый орган, как я уже сказала, обладает своей душой, своей энергией души и духом. И практикуя любовь и уважение для того, чтобы развить эти аспекты в наших органах, мы совершенствуем все наше тело и учимся любить его целиком. Научившись любить себя, вот не в том смысле абстрактном, мы не об абстрактных вещах с вами будем говорить сейчас, а очень-очень конкретных. Так вот, научившись любить себя, все свои органы, не, ну, я не путаю ни в коем случае это, не путаем ничего общего, это не имеет с, на, с нарциссизмом, эгоизмом, а мы становимся наполненными и можем делиться. Поэтому сегодня я хочу поделиться с вами вот этой практикой, практикой внутренней улыбки. Ну, про сострадание мы поговорили с вами Вот Итак, любовь Это особая категория Внутренняя энергия нашего сердца А не порождение ума Да, точно, Юлечка, можно Здесь я составила для вас, что Стресс – это когда нужно отдавать, но как наполнять? Итак, друзья мои, сегодня я хочу поделиться с вами с одной практикой, внутренняя улыбка, о которой я узнала, общаясь с людьми, которые... Проживали очень долгое время за границей, занимались Цикун и учились в одном из известных университетов в Америке. Успешные достаточно люди. На мой вопрос, что вам позволяет быть такими веселыми, счастливыми пожилых людей, спросила я. Они сказали, однажды мы прикоснулись вот к такому источнику. Ну, я стала разбирать подробно и нашла вот эту практику внутренней улыбки. Это действительно удивительная вещь, которая за короткий период может успокоить. Это мощнейшая медитация внутреннего оздоровления и расслабления. Вы знаете, когда я, я в силу того, что много очень дел... Одно, другое, третье, а этот месяц вообще, например, не до этого. Вот, прекрасная, любимочка, поддерживаем вас опять душой и сердцем. Не делаешь это, и затем начинаешь испытывать страх, тремор, неудовлетворение, негодование. А значит, возникают проблемы на работе, в семье, с детьми, везде. И мир рушится на твоих глазах. Стоит сделать эту медитацию. Мощнейшая медитация внутреннего оздоровления. Пропадает напряжение. Расслабляет физическое. Приходит физическое расслабление. И вообще, вот это а, ментальное даже наше напряжение, которое является причиной блокирования течения наших энергий и появления этой нездоровой ци. Вот это а, как раз эта практика, она усиливает энергию внутренних орган, органов и всех желез нашего тела. Поэтому с удовольствием с вами поделюсь. Пройдем сейчас с вами ее. И поверьте мне, если вы будете... Вот вы можете написать мне в телеграм, мне есть телеграм-канал. Мы его недавно, конечно, завели, как все, а, в панике побежали, все, завели быстро, все. Поэтому в Телеграме можете писать. Мне не помогло. Или, а мне помогло. А мне наоборот помогло. Будете делиться этим вашими эмоциями. Запись, наверное, будет. Будете прослушивать, просматривать. Очень важно постепенно все это делать. И Затем, когда вы доведете до автоматизма эту практику, вам достаточно будет 10 минут, чтобы выйти из любого стресса и остаться здоровыми. А я желаю вам, чтобы вы были здоровы, чтобы вы были красивы. Ведь вы такие удивительные, занимаетесь метафизикой. Я все время поражаюсь и благодарю Бога за то, что Он свел меня с таким количеством людей, позволил мне не, а, такую в общем-то, дар с вами общаться. Огромный дар. Итак, что нужно сейчас нам будет сделать? Нам нужно будет сесть. Ну, вкратце расскажу вам, что это за практика, внутренняя улыбка. Нам ну, необходимо научиться улыбаться нашим внутренним органам, нашему организму. Вообще, как показывали научные эксперименты, проводимые огромным количеством, спасибо, огромным количеством врачей, ученых, когда людей за, ну, не заставляли, просили во время усвоения тяжелейшего материала улыбаться, то улыбаясь, Одна группа сидела, значит, улыбалась, другая не улыбалась в разных. Те, кто улыбался, кто испытывал чувство радости, потому что когда мы улыбаемся, даже искусственно просто сидим, улыбаемся, мы уже наполняем себя вот этой энергией улыбки. Слегка, понемножку, но уже наполняем. Так вот те, кто улыбался, они на 30 или на 40% лучше усваивали материал который был новым как для одной группы, так и для другой. Наша задача сейчас Даоса обнаружили, что сознание находится не только у нас в головном мозге, но и во всех жизненно важных органах. И в более тонком смысле в каждой клеточке нашего тела есть сознание. Огромное количество исследований, генетиков и различные сейчас удивительные совершенно новые методы лечения. Они как раз и говорят о том, насколько у нас умные все наши органы и даже самые маленькие клеточки. Улыбаясь нашим внутренним органам и благодаря их за ту работу, которую они для нас выполняют, со временем мы снова можем пробудить разум нашего тела. Очень часто мы лишены контакта с нашим телом. Но у нас очень много разных эмоций в течение дня, месяца. И нам, мы порой даже не замечаем этой внутренней дисгармонии, которая усиливается, в конечном итоге приводит к серьезным заболеваниям. Например, в душу, есть такая звезда Толо, и когда она приходит в здоровье, это такая звезда, которая медленно-медленно и о себе ничего не говорит. Она может разным дворцам быть, там, и тоже она может приводить к локачественным заболеваниям. Если еще она оказывается с какой-то другой зловещей, прилетающей звездой, то это как раз по этому принципу мы сразу же бежим, через некоторое время смотрим, а в прошлом году же у меня было, там начинаем листать нашу карту в прошлом году, позапрошлом году, и понимаем, откуда растут ноги. Вот она приводит к тому, что человек, ну как бы, не замечает и заболевает вот этой вот болезнью. И если даже абстрагироваться, отзывы душу, отзывы душу, то внутренняя дисгармония, и когда мы не обращаем внимания на свой организм, мы плюнули на него и занимаемся. Ну, работает и работает. Печень переваривает, там переваривает легкие, ну и бог с ними, чего там сердце, ну что там это. Вот в конечном итоге вот это наше равнодушие приводит к тому, что они начинают они лишены с нами контакта, эти органы, с нашими эмоциями. И человек понимает, что вот эта внутренняя дисгармония, она приводит к серьезным заболеваниям. Ежедневная практика внутренней улыбки, регулярная практика, она как раз обеспечит нас тем временем, которое позволит нам взглянуть внутрь себя и поддержать связь с нашими внутренними органами, нашей энергией, нашим дыханием, нашими эмоциями. А это даст нам возможность замечать любые проблемы в момент их возникновения и пресекать их самым зародышем. Низкая самооценка становится болезнью. Когда вы будете практиковать эту практику внутренней улыбки, то мы, вы начнете не только развивать свое здоровье, но начнете развивать эти любящие отношения с самими собой. И с другими людьми, конечно же. Мы начинаем познавать свои самые положительные качества, то, о чем мы забыли. Начинаем возрождать то, с чем мы пришли в этот мир с чем мы родились. Добродетель, сострадание, любовь, доверие и так далее. И откроем себе эти добродетели заново. А это поможет нам сформировать вот наш, заново наш организм. Кроме этого всего, внутренняя улыбка позволяет нам не только расслаблять наше тело, но и душу. Отпускать. Есть, конечно, Людмилочка, мы сейчас к ней перейдем. Но я просто хочу вас настроить слегка, понимаю ваше нетерпение, но все-таки все постепенно, все будет подробно. Это внутренняя улыбка необходима нам для выполнения. <къем> а, а, значит, Итак, мы нашли спокойное место, но в принципе сейчас мы сидим спокойно. Каждый в своей квартирке сидим, смотрим и слушаем меня, а я смотрю на вас. Мы вместе, но каждый из нас как бы по отдельности. Поэтому сейчас мы с вами попробуем ее попрактиковать. Обязательно важно, чтобы это было спокойное место, чтобы вы не мерзли, чтобы вы сидели удобно. Дыхание у вас должно быть ровное. И начинаем концентрироваться. Итак, первое... О чем мы? Можно ли уже, конечно, любое, абсолютно любое положение. Любое. Итак, первое. Значит, мы будем внутреннюю улыбку проходить по трем линиям. И первая линия – это улыбка нашим внутренним органам. Начинаем мы ее с точки межброви и глаз. Расслабьте, пожалуйста, ваш лоб. Да, вот-вот, улыбайся своей печенкой, да. Расслабьте, пожалуйста, ваш лоб, расслабьте. Осознайте вот эту улыбающуюся энергию, которая собирается под вашими глаз... перед вашими глазами. Осознайте ее, вид золотого света. Вот, Представьте себе чувства, которые охватывают вас перед входом в прекрасный сад. Ощущая это, представьте свое собственное улыбающееся лицо перед вами. Вы заходите в прекрасный сад, почувствуйте, как энергия улыбки сияет подобно солнцу. Соберите это излучение вот здесь, в межброви. И как бы втягивайте. Через эту точку и ваши закрытые глаза, энергию Солнца. Втягиваем ее внутрь себя. Чувствуем, как эта энергия концентрируется у нас в и поступает внутрь к нашему гипофизу. Вытягиваем ее, чувствуем, как вот это межбровье, которое называется третий глаз, расширяется и позволяет этой энергии ци втекать через нос, через щеки. Почувствуйте, как она расслабляет вашу кожу, ваши мускулы. И согревает ваше лицо изнутри. Позвольте улыбке втечь в ваш рот. Приподнимите уголки ваших губ. И почувствуйте, как улыбающаяся энергия струится внутри рта. активизируя слюные железы дотроньтесь пожалуйста язычком до верхнего неба и оставьте его в таком положении до конца практики таким образом дотрагиваясь язычком до неба мы как бы закольцовываем вот это вот течение энергии ци. Если вы чувствуете, что в вашем, во рту появилась слюна, ничего страшного, проглотите. Когда мы глотаем слюну, она течет. Мы проводим ее к нашей вилочковой железе, к сердцу и дальше вниз. Мы чувствуем, как энергия улыбки, светлая, чистая течет наши скулы, освобождая их от всех напряжений. Мы можем слегка приоткрыть рот, разъединить зубы, но язычок должен быть прижат к небу. Это очень важно. Мы улыбаемся нашей шеи и горлы, позволяем шее немножечко осесть, отдохнуть от того, ведь ей так трудно держать нашу голову. Улыбнитесь вашей щитовидной железе, расположенной в передней части вашей шеи. Почувствуйте, как энергия Снимает все напряжения и ваше горло раскрывается подобно бутону красивого, прекрасного цветка. Движемся дальше. Наше горло и грудина. Когда набирается много слюны, потому что язычок у нас сверху, мы проглатываем ее в том направлении органа, в котором улыбаемся. Позволяем энергии улыбки втекать через вилочковую железу, расположенную между горлом и грудиной. Мы чувствуем, как она расширяется, источает теплую и ароматную, улыбающуюся энергию в направлении к сердцу. Мы движемся к нашему сердцу, улыбаясь. Сердце имеет размеры кулачка и находится нет, за грудиной, немного слева от центра. Мы улыбаемся нашему сердцу. Почувствуйте любовь, внутреннюю радость и счастье в своем сердце. Продолжайте расширять эту безусловную любовь и эту радость. Расширяем, как бы отдавая ее Вселенной. Почувствуйте, как нетерпимость, вспыльчивость. Вы должны почувствовать, как нетерпимость, вспыльчивость, раздражение. Трансформируются в радость и в уважение. Трансформируются, меняются в радость, на радость и на уважение. Любовь, радость, уважение и безусловное сострадание исходят из нашего сердца. Поэтому почувствуйте, как эти добродетели излучаются всем внутренним органам всем железом и по всему телу. Свет, которым вы наполняете ваше сердце, и тот цвет, который исходит из него, красного цвета. Этот луч приобрел красный цвет. Движемся дальше. К нашим легким. Мы улыбаемся каждой клеточке наших легких. Благодарим их за то, что они вдыхают кислород. Освобождают нас от углекислого газа. Свет, которым мы наполняем наши легкие, будет белым. Мы должны почувствовать, как наши легкие представить мысленно. Неважно, это первый раз. Мы представляем, какие они мягкие, губчатые, влажные. Они рады тому, что мы отдаем им эту улыбку. Наполняем их улыбкой. Они размягчаются, наполняются энергией. Мы... Чувствуем, как добродетели сердца, любовь и радость вдыхают эту энергию в легкие. И как она трансформирует любую печаль и депрессию в добродетельность и мужество. Улыбка трансформирует печаль, депрессию в добродетельность и мужество. Мы ничего не боимся. Мы можем наблюдать всю печаль, накопленную в этих легких. Вдохните чистый белый свет в себя. Представьте, что ваш вдох наполняет ваши легкие белоснежный легкой, прозрачной энергии. Примите эту печаль. Она неизбежна. И уравновесьте ее мужеством и силой. Отправляемся к нашей печени. Улыбаемся. Отправляем зеленый луч печени, и печень наполняется у нас зеленым цветом. Мы благодарим ее за то, что она очищает нас от токсинов. Благодарим за то, что... Служит огромную роль, выполняет огромную роль, освобождая нас от вредных веществ и перерабатывая их в нужные. Печень наполняем зеленым цветом и благодарим, улыбаемся ей. Дарим улыбку нашей печени, как написала одна девочка Юлия Крапевна. А теперь пронаблюдайте, как гнев, обида, разочарование, которые сидели в вашей печени, растворяются. Мы позволяем солнцу сиять над лесом мысленно. как бы продуцируя этот зеленый цвет, как бы он исходит из нашей печени. Мы вдыхаем его, этот зеленый цвет. Вдыхаем и отправляем его в печень с улыбкой. Доброта и великодушие наполняются в области нашей печени. Мы принимаем наш гнев и уравновешиваем его этой добротой и великодушием. Следуем дальше к поджелудочной железе и селезенке. Улыбаемся в свою поджелудочную железу в основании грудной клетки слева в основании грудной клетки, слева. И благодарим ее за выработку инсулина. Благодарим ее за производство антител, которые побеждают различные заболевания. Улыбаясь в свою селезенку и поджелудочную железу, мы чувствуем, как все беспокойства трансформируется в бесстрашие. Эта энергия улыбки, она трансформирует беспокойство в бесстрашие. Мы уравновешиваем наши ее добродетелями открытости, бесстрашие. Отправляемся дальше к нашим почкам и обращаем энергию улыбки к почкам, расположенным по обеим сторонам нашей спины, в нижней части грудной клетки. Они находятся на уровне поясницы. Благодарим их за то, что они фильтруют нашу кровь, освобождают ее от отходов. Поддерживают внутренний баланс нашего организма. Мы чувствуем, как они становятся прохладными, свежими и чистыми. Мы улыбаемся нашим надпочечникам. Спасибо. Надпочечники находятся над почками. Они производят адреналин. Гормоны. И мы чувствуем, как все страхи трансформируются в добродетель. При помощи вашей улыбки. Мы наполняем почки голубым цветом. Это их цвет. Голубой. Улыбаемся им. И наблюдаем, как любой страх трансформируется в добродетель. Страх уходит, а мы покидаем почки. И отправляемся к нашим репродуктивным органам. Обращаем нашу улыбку вниз в область наших репродуктивных органов. У женщин это дворец яичников, а у мужчин это дворец спермы, так называемая, область гениталий. Где они расположены? Ну, где-то на 2-3 пальчика ниже пупка. И по спирали отправляем туда, Энергию, которая улыбается нашим органам и оздоравливает их. Мы благодарим их за то, что они вырабатывают гормоны, снабжают нас сексуальной энергией, подарили нам детей, заставляют нас быть женственными или мужественными. Мы обращаем на них внимание, благодарим и улыбаемся им. Возвращаем эту энергию из репродуктивных органов в область нашего пупка. Для того, чтобы сконцентрировать ее там и сохранить. А сейчас мы возвращаемся к своим глазам. Мы быстро улыбаемся глазами вниз, в свои органы, по всей передней линии, проверяя каждый из наших органов на наличие того напряжения, которое в них могло остаться. Итак, мы улыбаемся каждому этому напряжению, пока оно не растворится. Улыбаемся щитовидной железе, вилочковой железе, улыбаемся сердцу, легким печени и селезенке, улыбаемся нашему желудку, улыбаемся почкам, улыбаемся нашим репродуктивным органам. А теперь мы попробуем пройти вдоль нашего позвоночника. Для того, чтобы сделать его здоровым и поблагодарить за то, что он нас дал нам возможность ходить, видеть, двигаться, жить. Начинаем улыбку по всей задней линии. Мы улыбаемся нашей шишковидной железе, таламусу, гипофизу. То есть идем от макушечки в обратную сторону, по спинке. Улыбаемся обоим нашим полушарием мозга, межбровью глаза. И вдоль всего позвоночного столба сходит наша улыбка. Она стекает, подобно водопаду. Это водопад такой, любви и покоя. Водопад любви и покоя, который проходит по всему стволу нашего позвоночника. Уходит. Мы чувствуем расслабление в мускулах. В мышцах, в коже, в костях для того, чтобы собрать энергию, сейчас нам нужно сконцентрироваться на области пупка. Затем мы начинаем мысленно ее вращать вокруг пупка. Это белый луч вращаем обычно даусы делают 36 циклов вращения но мы не будем считать потому что мы только начали практику мы сконцентрировали эту энергию и зафиксировали ее в области бука вот так зафиксировали и этот источник будет питать нас в течение определенного количества времени. Лучше бы до завтрашнего утра, потому что завтра утром вы проснетесь, сделайте эту улыбку и вы поймете, насколько сильно она действует на ваш организм. Кроме того, что эта улыбка, эта практика наполняет энергией целый день, весь предстоящий день. А я сторонница только практических методов. Потому что, например, Дзевэйда душу это настолько прагматичная наука, астрология что у нее нет ничего абстрактного, такого, что призывает уйти от мира. Там все про деньги, про любовь, про отношения, про то, как лучше заработать, как скрыться, как не встретить негодяя, мужчину, сколько нам терпеть, сколько, когда мы можем разбогатеть, какие нас друзья окружают. Словом, эта практика, мы применяем ее не для того, чтобы наполниться и летать, как феи, которые будут дарить всем радость. В первую очередь, из чувства собственного эгоизма, чтобы остаться здоровыми, полными сил. Потому что кроме вас, как мы уже поняли, извне эта энергия не поступит. А когда она будет внутри, мы не только будем совершенно удовлетворены тем, что... Нам ее кто-то не додает, но даже будем способны делиться ею. Главное, просто, вот если у вас нет времени, сядьте, просто улыбнитесь. Закройте глазки, просто улыбнитесь. И пошлите эту улыбочку, как такой лучик, теплый, мягкий, как улыбка действует на нас. Например, эта эмоция, когда вам улыбается ребенок. Но когда свой ребенок или даже чужой ребенок искренне смеется, и вот это чувство улыбку, мы зафиксировали вот эту эмоцию, и эту эмоцию мы отправляем туда в сердце, в печень, вс ⁇ и благодарим, спасибо. Мы разговариваем с этими духами, которые сидят у нас в наших органах. Мы разговариваем с ними и пытаемся договориться что если вдруг чего, чтобы они нам дали знать. И мы будем чувствовать любой сбой, который у нас происходит в нашем организме. Просто улыбайтесь, делайте это как делайте. Я рассказала вам методику, как это нужно делать. прям вот. Но это И то она очень очень сокращена. Если вы просто будете делать ее вот на вашем уровне, отправляйте, отправляйте согревайте ваше сердце, расслабляйте вашу печень, отправляйте ее сюда, в маточку, то есть в надпочечнике, в почке. Все будет хорошо. Вы почувствуете ее эффект. Девочки, я благодарю вас за то, что вы сегодня пришли. А тех, кто не знает меня. А, Но ну, хотел бы что-то изучить о Дзыве Душу, я расскажу сейчас о маленьком курсе, который будет у меня 17 апреля, четыре занятия для тех просто, кто хочет прикоснуться слегка к Дзыве Душу. Я вас тоже люблю, мои хорошие девочки, те, кто уже у меня учится. Вы можете со мной проститься, а те, кому еще интересно и кто хочет послушать о том, что же у меня там будет за курс небольшой, но можно, кто заинтересовался, вот те могут остаться. Спасибо вам! Я желаю, чтобы вы были здоровы, потому что ваша любовь у вас есть. Но чтобы вы еще делились, наполняйте ею себя и ваших близких но в первую очередь себя берегите себя цените себя благодарите все свои органы за то что вы живы здоровы красивы и приходите учиться Ну, для тех кто хочет узнать что же у меня будет там я расскажу сейчас спасибо жанночка и анастасия надежда спасибо вам Итак, 17 числа у меня стартует маленький курс для тех, кто просто хочет узнать отзывы душу и сразу же начать его применять. Это будет... Мы рассмотрим всего несколько дворцов. Это дворцы. Цель курса мы должны научиться проанализировать дворцы богатства и карьеры. Что же у нас там вообще обстоят дела? Для тех, кто, спасибо вам, Галин, для тех, кто вообще никогда ничего не знал о Дзеве. Я расскажу вам о главных звездах и дополнительных вот в этих дворцах, во дворцах богатства и карьера. Что вы научитесь? Ну, для вас не будет чем-то неожиданным и э, страшным вот эта карта Дзеве и душу. Я научу вас работать с калькулятором, научу строить натальную карту. И расскажу вам о значении звезд в вашей карте, о значении звезд во дворце карьеры. Это будут 14 главных звезд, которые, по которым вы увидите, какой же потенциал, богатство и способности заложен у вас. И как вы можете действовать уже сейчас, в каком направлении смотреть? И вообще, будет ли есть ли в вашей карте, мы все думаем, что мы прокляты, никогда не будем богаты, да что делать, да как быть? И избавимся от одного страха, страха бедности, нищеты, страха остаться там без работы, потому что страха потерять квалификацию. Вот от многих этих страхов мы будем избавляться на этом коротеньком курсе. Кроме этого всего, вы увидите, как увеличивать поток ваших денежных поступлений. Увидите звезды-помощники, которые могут кому обратиться за помощью. Мужчины или женщины, может быть пожилые люди какие-то вокруг. А может быть нужно пойти устраиваться в какое-то место, которое находится рядом с больницей. То есть вот такие подробности. Поймете, как действуют на вас злые звезды. Можно ли их нейтрализовать? Как уберечься или потерпеть? Или эти звезды могут дать вам силу? Кроме этого всего, вы расширите ваши способности консультанта и сможете получить диплом после этого курса, конечно же, хоть он и маленький, но тем не менее сможете уже вашим клиентам рассказывать об их потенциале, который заложен у них в карте. А кроме этого всего, вы узнаете у ваших детишек, какие же у них перспективы, где им лучше всего будет, на кого учиться и какая вообще перспектива стать богатым, будучи бизнесменом или богатым, лучше работая на кого-то. У меня, конечно, идет сейчас большой-большой глубокий курс про богатство, но он сложный. Чтобы в нем участвовать, в том курсе он уже идет там нужно быть уже асан, как девочки, которые отучились у меня уже 2-3 модуля. А этот курс, это так, одной ногой ступить, посмотреть и научиться. Вот. Поэтому я приглашаю вас на него. Тех, кто еще не знает, что такое отзывы душу, я обещаю, что вы полюбите его с этих четырех занятий. И захоч... захотите потом развивать и углублять эти знания. Вот. Когда начнется? 17 апреля, 21, 24 и 28. 28 вы будете уже не инопланетяне, которые пришли на какую-то, скажем, на планету Земля и не знают, что к чему, а будете уже понимать язык, делает душу. Это будут достаточно долгие занятия, по 3 часа. Вот. Но, тем не менее они будут очень-очень продуктивные. Поэтому те, кто сегодня познакомился со мной впервые или второй раз видит меня, но не, еще не приходил учиться, записывайтесь и приходите. Я буду очень рада видеть вас. Тем же, кого я знаю, девочкам. Спасибо, что сегодня пришли. Ну По стоимости он стоит всего 6 900. Это 4 занятия. Вот, это действительно какая-то антистрессовая цена и курсы. Ну, такая позиция школы. Сейчас нужно помочь максимальному количеству людей. Вот, поэтому я буду рада вас видеть. Приходите. Девочки, которых я еще здесь вижу, с кем мы, кто у меня учится, жду вас завтра на занятии. В воскресенье, то у меня мы новички. Вот, Нина, спасибо вам большое. Ну, а тем, кто еще не знает, приходите, записывайтесь, познакомимся и заразимся этой большой любовью. Спасибо вам большое. Прощаюсь с вами. До новых встреч. Надеюсь, что я вам помогла. Что вас немножко отпустили эти страхи. Ну а как трансформировать стресс в силу, вы уже знаете. Смотрите презентацию, медитируйте и делитесь в телеграмме вашими до завтра. <laughs> и делитесь телеграмме вашими наблюдениями, хорошо? Спасибо. Ну, все. До связи. До свидания.